здравствуйте дорогие любители автомобилей Dodge Chrysler Jeep приветствую вас в своем э, медведковском гараж баре э, появилось немножко свободное времени, хотел для вас сделать несколько видео которые э, расскажут объяснят некоторые тонкости и особенности этих автомобилей э, в первую очередь основная э, проблема задача это Считывание кодов ошибок Многие просто не знают, как это делать И многие даже не знают, что у автомобиля Краснер есть такая функция Значит, Для этого нам надо вставить ключ зажигания в замок Сейчас я вставлять глубоко его не буду Она сейчас будет пикать и не будет ничего слышно После того, как мы его вставили Надо будет, не заводя двигатель, три раза повернуть его в замке зажигания После чего на табло, где у вас высвечивается пробег, выскочат номера ошибок Показываю, как это делается. Раз, два, три. Теперь смотрим сюда. Значит, вот 138 ошибка, 158 ошибка, после чего он пишет ДОН. То есть ошибок больше нет. И, соответственно, можно выключать. В моем случае 138 -я, 158 -я ошибка, 138, -я, сколько я помню это кислородный датчик 158 -я, по моему подогрев тоже кислородного датчика у меня отсутствует катализатор поэтому ошибки эти периодически возникают у Grand Cherokee VJ эта проблема возникает при пробеге более 200 километров то есть, если вы ездите не очень много и не на большие расстояния, то эти ошибки могут и годами не возникать у вас. Ну, имеется в виду, если у вас неисправен катализатор или отсутствует, как у меня. Вот. Поэтому э, можно что-то мудрить с обманками всевозможными электронными. Я ничего это не делаю, просто тупо стираю ошибки и езжу дальше, там, не заморачиваясь на эту тему. Э, как стирать ошибки, я, наверное, покажу через какое-то время в другом видео. Ну, собственно говоря, пока что все. Всем удачи. Счастливо.